Добрый день, дорогие друзья! С вами программа «Обратный отсчет» и сегодня наша программа отправляется в гости к Марку Анатольевичу Соркину, с которым обсудим мир, Россию, все, что вокруг нас происходит. Не обойдем вниманием ни... Всемирное антидопинговое агентство, не американские события, там два таких, две свиней копилки будут воевать, скорее всего, между собой за президентство. Поговорим немного и о служении Отечеству, как было сказано нашим президентом, лидером партии, которая лидирует в Российской Федерации. Марк Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. С чего начнем? Давайте начинать. На ваше усмотрение. Давайте сна сначала все-таки отправимся... Одна медаль. С одной и с другой стороны. Они неразрывны. Понятно. Ну, тогда на ваш выбор, конечно, все. Вот э, с чего хотите, с того давайте и стартовать. Ну, я бы начал с э, съезда Единой России, с тезиса президента о служении. Он заявил, что вы партия, вы обязаны служить народу. Вот. Простите меня, а какому народу? Народ – это слишком общая категория. Государство. Но государство – это инструмент в руках правящего класса, с помощью которого он защищает свою э, власть и свою собственность. То есть трудящихся призывают служить бужуазе. Как сказать, отринув себя. Ради того, чтобы буржуазия или отдельные представители набивали свои карманы. Кого они хотят обмануть? Вы знаете, я вспоминаю бессмертное произведение Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам». Там был очень интересный разговор между Телегиным и Рочиной. И те, между Телегиным и Сапожковым. И вот там сапожков спрашивает: "Эх, Телегин, кому служить?» С одной стороны, мы потомки славянофилов, то есть российского помещичьего идеализма. Деньги нам платит отечественная буржуазия, но при этом мы служим исключительно народу, ха-ха-ха, народу. И что мы не видим полную идентичность сегодня? когда э, по очереди то Проханов, то Михеев поют о каком-то там культурном коде русского народа, о мистическом предназначении и так далее и тому подобное. Им там подхрюкивает Кургиня. С другой стороны, сидит Санкиевич, который представляет собой партию откровенно либеральной буржуазии, и скажет, да, вот разница, вот именно надо о, не, о, как говорится там услуги оказывать, не службы заниматься, а служить, объясняет нам необразованным туземцам, в чем разница между этими тремя категориями. И сидит интеллигенция, которая пытается сказать, а где же у нас цель, а к какой цели мы идем? И как только начинается разговор о цели, моментально соловеуют разговор о цели переводя разговор то на врачей, то на учителей, которые действительно там служат, и так далее, и тому подобное, и прочее, прочее. То есть вопрос, чему служить, остается в стороне. А ведь самое главное-то в чем? Если есть определенные, они признают необходимость и определенной диалогии. Вот нужна идеология. Станкевич, там, размахивая руками, говорит о том, что ну, у нас просто запрещена государственная идеология в Риоте. Разве не записано в Конституции Российской Федерации священный принцип частной собственности? А это краеугольный камень буржуазной идеологии. А пункт про запрет государственной идеологии всего лишь навсего защита буржуазной идеологии от конкурента. Со стороны идеологии коммунистической. Поэтому как раз и происходит та самая вещь. По сути дела, на сегодняшний день буржуазная общественно-экономическая формация столкнулась с тем, что на в тупике. Она не может обеспечить рост благосостояния, качественный рост людей, всего мира. Она может обеспечить 10%. Остальные-то 90 с этим не согласны. И вот здесь, как может быть единый народ, когда между классами капиталистов, владельцев средств производства, и классом наемных работников не просто противоречия, а противоречия антагонистические. У них нет единой цели. И по сути дела, подавляющее большинство людей будет служить своему государству, когда это будет государство социалистическое а не буржуазность. Когда они четко, ясно понимать будут, что работают они не на паразита, а на свою достойную жизнь и достойную жизнь своих детей. Вот тогда можно говорить, что общественное благо вышли личного интереса. А сейчас общественного-то блага нет. Сейчас есть благо 10% людей, которые всячески народ эксплуатирует и из-за своей жадности этот градус эксплуатации постоянно увеличивают. То есть... Это и, будем говорить, повышение цен на ЖКХ, это и повышение цен на товары первой необходимости, в том числе и продовольствие, Это ползучая монетизация здравоохранения и образования. Вот так это происходит. И вот здесь, как говорится, становится понятно. Вот опять же ВАД заявил, но это пока еще не окончательное решение. 9 декабря будет Конгресс. И какое там решение примут, еще неизвестно, но я не думаю, что это будет решение, как говорится, в пользу Российской Федерации. Буржуазия Российской Федерации, младший партнер этих ребят, и оно не видит пути, как решить противоречие, и нам опять предлагают идти по судам. А я напомню, что против Советского Союза были применены когда-то те же меры. И что сделал Советский Союз? Он создал свои федерации. И стало их становиться все больше и больше. И страны стали ездить к Советскому Союзу. Значит, на международные соревнования. И уже, извините меня, после войны, когда, ну а куда ты денешься? Советский Союз победитель, сейчас можно рассказывать про антигитлерскую коалицию тогда, но тогда Советский Союз был единственным победителем в Европейской войне. А, по сути дела, и на Дальнем Востоке именно Советский Союз разгромил Квантунскую армию. И что? Как остановить победителя? Вынуждены были срепи, а зубы допустить. А сейчас? Зачем? Если показывает, как говорится, российская э, буржуазия, буржуазное государство, показывает свою полную неспособность решить вопросы в странах ее окружающих. На той же Украине, в Прибалтике, в Центральной Азии и так далее и тому подобное. Извините меня, как говорится, будем говорить, мы ну, не очень популярно, не очень цензурно, но кого один раз через шконку перегнули, дальше это будут делать постоянно. И по сути дела, вот это решение ВАДы меня не удивляет. Все разговоры о партнерах, это все, знаете ли, для бедных. А по сути дела, ситуация-то ведь какая? Идет это по заданному руслу. И даже, извините меня, мягкая гражданская война в Соединенных Штатов этому не может помешать. Потому что, несмотря на свои внутренние, так сказать, противоречия и драки, как говорится, обе партии в Соединенных Штатах едины только в одном, в ненависти к нашей стране. И какие-то между ними разборки. Честно говоря, мне это неинтересно. Я бы сказал так, как говорил Шекспир, чума на оба ваших домах. А все эти игрушки их, ну пускай развлекаются. Рано или поздно трудящиеся скажут всему этому нет. Это неизбежно. И эта буржуазия прекрасно понимает. Поэтому выдвигает всякие обманки в виде, там, сказать, тезиса служения, корпоративного государства, социального мира во имя каких-то там э, целей и так далее и тому подобное. Это все уже было. В... Марк Анатольевич, Я... пока не ушел вопрос, Марина Зубарева спрашивает, не вызовет ли идеологическая неопределенность порождение такого явления, как эскопизм? В чем опасность для общества и государства уход от действительности в мир иллюзий и фантазий? Видите ли, в чем дело? У правящего класса нет никаких ни иллюзий, ни фантазий. Его задача заставить на себя работать. По возможности с меньшей оплатой. По возможности максимально увеличивая своей прибыли. Капитализм имеет главный экономический закон. Максимальная прибыль максимально короткий срок. Поэтому они сами не верят в эти слова. Это выдается на потребу людям, которые пытаются каким-то образом найти хоть какой-то островок в этом бесконечном болоте, на который можно стать. Они понимают. Что не островок надо искать, а дренажные трубы прокладывать. Убирая всю эту грязь и гниль, и не островок делать, а на месте болота. А на месте болота делать абсолютно сухое место. То ли дренажные трубы прокладывать, то ли эвкалипты сажать, что угодно. А в данном случае отобрать у буржуазии власти собственность, И вот тогда нам не нужны будут иллюзии. Понимаете, много модных слов придумали, там, эскапизм, экзистенционализм, там, э, мультузианство и так далее, и тому подобное. Всюду ищут какие-то там гносиологические корни. А ларчик-то просто открывается. С одной стороны, владельцы средств производства, которые озабочены в максимизации своей прибыли. С другой стороны, наемные работники, которых сельский стремится ограничить не только в их социальных правах, ну и в самом праве на жизнь. Ведь, по сути дела, увеличение цен на ЖКХ и на э, товары первой нехвалидности, в первую очередь, продовольствие. Это как раз покушение на основное право человека, на право на жизнь. А если добавить здесь, а если добавить здесь как говорится, и соответствующие, э, будем говорить, действия по гомогенизированным продуктам, что это вдвойне увеличивает опасность сокращения жизненного срока. Мы дошли до парадоксальных вещей. В России практически не рождается здоровых детей. Рождаются дети с тем или иным отклонением от здоровья. И с первого дня их существования их надо уже лечить. Это, понимаете ли, Задержка в, речь, в развитии речи, этой проблемы со слухом, этой проблемы с нервной системой, это, извините меня, и проблемы с пищеварительным трактом, все что угодно. Вы посмотрите, какое число аллергий на все, по сути дела. Никто не знает, а от чего, собственно, у ребенка аллергия. Почему он покрывается какой-то коростой и дерет себя в кровь? Вот о чем идет речь. Не надо искать заумных терминов. Здесь всего лишь навсего классовая борьба, которую против нас ведет буржуазия. А все остальное это ерунда. Идеология в нашей стране присутствует. Я уже об этом сказал. Идеология буржуазная. Священная корова частная собственность на средства производства. Ведь она в Конституции записана как статья, которая не может быть изменена или подвергнута какому-то сомнению. Неизменяемая часть Конституции Российской Федерации. А дальше можно рассуждать, вот государственная диалогия не нужна, она уже есть, она уже записана. Марк Анатольевич, ну, э, идеология появится, я в этом больше чем уверен, да и Конституцию, скорее всего, придется менять, хотят они этого или не хотят, сама жизнь поставит этот вопрос на повестку. С другой стороны, э, я вот сегодня с профессором Естафьем беседовал, он говорит по поводу вот служения и по поводу того, о чем э, президент э, с чем обращался э, к делегатам партийного съезда. Я говорю, он ну вот представить себе невозможно, чтобы Сталин на съезде победителей сказал, парни, вы зажрались, вы там нехорошо себя ведете, среди вас много непорядочных, поэтому давайте-ка сами убивайтесь, сами расстреливайтесь и сами идите в главное управление лагерей, пишите я вкус повиной. А он мне говорит, что а практически как бы Сталин поначалу так и предлагал. Он предлагал самоочистить партии но когда люди или когда повели себя неадекватно то 37 год вот этот вот и 38 39 и наступили в стране то есть может быть э, мы услышали такой легкий звоночек колокольчика седьмого года вы понимаете в чем дело у нас 37 год выступает в качестве жупила а ведь эта вещь не случайная была в шестом году при голосовании новой конституции Советского Союза. Значит, когда был там выявлен принцип всеобщего равного и тайного голосования, вот та самая чиновничья среда очень сильно взверошилась. Она почувствовала, что ее могут оставить без власти. И на ноябрьском пленуме 1936 -го года их проводником выступил некий Эйхэн. Секретарь Новосибирского крайкома партии. Он заявил, что ну, мы вводим конституцию, но меня в области очень большое количество в крае Сыльных этих самых белогвардейцев, а значит спецпоселенцев, кулаков и так далее и тому подобное. И мы же не можем допустить их рано голосования. Да я я напомню, в конституции была такая категория лишенцы. То есть люди, которых лишали избирательных прав, по классовому признаку. У меня, говорит, складываются контролюционные организации. Нам надо разобраться сначала с этим, потом вводить эту конституцию в действие. И ведь не Сталин, а именно они. Вот эта номенклатура осуществляла, как говорится, тот самый, будем говорить, репрессивный механизм, причем, что интересно, он не коснулся, как правило, рабочих или крестьян. Они убивали своих конкурентов. В лице самых разных э, э, слоев, э, будем говорить, управленческого аппарата. Когда Сталин это увидел, он за них взялся. А ведь, по сути дела, государственные были только два процесса. Это процесс по делу военных. И я напомню, что их судил не обычный суд, а особое воинское присутствие. Открытый суд, где сидели иностранные журналисты, иностранные послы. В особом воинском присутствии было 11 человек. Возглавлял это присутствие в АРМ-воен-юрист Урих. Но там сидели Белов, Дыбенко, Калс, Блюхер этот самый и так далее и тому подобное. И вот здесь уже, как говорится, был процесс открытый. Советская власть этого не боялась. И второй вопрос. Это, по сути дела, Троцкий-Сказиновский блок и дело параллельного центра во Главе Там тоже процессы открыты. Там тоже выносились конкретные факты. И говорят иногда, а вот их там запугали. Нет. Я всегда говорил, кто лучше всех знает закон. Мне говорят там, судьи, адвокаты. Нет. Лучше всех закон знает преступник. Он очень хорошо знает ту статью, по которой его могут судить, и всячески, как говорится, старается снизить себе по этой статье срок наказания. В Советском Союзе тогда существовало две высших меры наказания. Первая – смертная казнь, и второе – лишение гражданства и высылка из страны. Весь вопрос в том, по какой категории судили, по первой или по второй. И вот они тщательно, тщательным образом, своим откровением и каянием пытались сделать так, чтобы их судили по второй категории. Чтобы их выслали из страны. Вот как раз именно так в свое время поступили с Его судили по второй категории и приговорен к высшей мере наказания. Лишению советского гражданства и дворяния страны. Понимаете в чем дело? А вот сегодня... Путин, как он может справиться с этими чиновниками? Извините меня. Власть, я повторяю, в руках класса буржуазии. Все чиновники, начиная с Путина, назначены для управления буржуазным инструментом под названием Буржуазное государство, которое призвано защищать власть и собственность буржуазии. И эти люди спокойно могли ответить тому же Путину. Ты говоришь, что мы не служим народу. Как-то мы не служим народу. Буржуазия тоже часть народа. И мы ему служим, извините меня, драковал ран геморрогидального происхождения. Марк Анатольевич, вот зритель, я с ним редко соглашаюсь, Эдуард Краснов, пишет, у нас фактически однопартийная система, а правящая партия всегда вбирает в себя э, все, ну не, конечно, не все дерьмо, но карьеристов, людей, которые лезут по трупам соратников, те, о ком Путин сказал, ребята, они э, э, не только себя и вас продадут, но и Родину продадут. А я ведь помню, 91-й год я депутат районного в городе Совета. Ко мне подходят председатель и заместитель председателя совета э, Аркадий Федорович и Татьяна Батьковна. Э, они же первый и второй секретарь райкома КПСС э, в городе Симферополе. Они подходят, зная мои антикоммунистические настрои. Сергей Михайлович, поздравьте нас, мы порвали билеты и вышли из КПСС. Это было в э, 1991 год после ГКЧП. Мне вот тогда я перестал быть антикоммунистом, когда я увидел первого и второго лица Райкома партии, которая порвали свои билеты и сказали, мы больше не, ничего общего у нас с этой партией преступной нет. Как так можно было? А очень Вы понимаете, Сергей, если до Великой Отечественной войны коммунистам было быть почетно, но тогда для коммунистов существовало только одно право. Право умереть первым. И такая партия им не подходила. А после Великой Отечественной войны коммунистам стало не только почетно, но и безопасно, и в какой-то мере прибыльно. У меня такая же история была. В свое время секретарь парткома нашего производства на Брянском автомобильном заводе, когда я подал заявление в партию, он сказал, ты в партию не подходишь. Я говорю, почему? А у тебя нестойкие морально-нравственные убеждения. Я говорю, почему? А вот ты себе допускаешь себе сомневаться там в, как говорится, в правильности партийных решений и так далее и тому подобное. Я говорю, что? Ну ладно, мы я не буду с тобой разговаривать. Найди трех рабочих и вот тогда подавай заявление. А потом, когда, как говорится, стало это дело неприятным, он не просто порвал свой партийный билет. Он стал ведущим демократом в нашем районе, биржецем. И он, как говорится, потом стал председателем биржи, то есть не биржи, а от, от, от, оттянул завода учебно-производственной мастерской и создался в свою фирму. Но, к сожалению, понимаете, болтать не пыхать, это же работать надо. Фирма в конечном итоге разорилась, и он исчез. И долги не вернул никому. Люди остались без денег. Понимаете, в чем дело? Всегда, когда нет для человека, будем говорить, ответственности за свои действия, нет опасности быть убитым в первых рядах, вот тогда туда начинает лезть всякая сволочь. И вот что касается однопартийной системы. Вы знаете, я иногда смеюсь. Ну вот, будем, не будем говорить. Единого однопартийная, там ссорятся четыре партии в парламенте. Это мог не имеет. Ну Грубо говоря, вот есть в Российской Федерации Единая Россия. Она там большинство в парламенте дали и так далее. Но мы имеем Соединенные Штаты. Там две партии. Что там сейчас происходит, все видят. Это что означает? Что в США в два раза больше демократии, чем в РФ. А во Франции в парламенте восемь партий. Это знаешь, что у них демократии в восемь раз больше, чем в РФ? Это ерунда, здесь нет арифметического подсчета. Не важно, какое количество партий. Важно, кому служит власть, кому служит государство, в чьих руках оно находится. Если оно находится в руках трудящихся, то, то им не важно, какое количество партий там. Самое главное, что они могут контролировать своих э, депутатов, неважно партийных или беспартийных, и отзывать их. А ведь законодательство лишило возможности отозвать депутатов. То есть само делает так, что людям лапши на уши навесили, они избрали, а отчета спросить извините не получается. Марк Анатольевич, часы мне показывают, что 14.25 уже, мы эти 25 минут посвятили э, внутри российской тематике, а у нас еще впереди есть и Америка, где э, интересное событие, на нас оно все равно повлияет, э, происходит, и э, Европа, где соберутся 9 числа в Париже на нормандский формат наш президент, канцлер Германии, и два еще президента молодых, один э, женатый на старушке, второй – женатый на э, Лени Зеленской. Понимаете, в чем дело? Вот если коснуться Америки. Общие проблемы мирового кризиса буржуазии. И, по сути дела, столкнулись два подхода. Первый подход Трампа. Вернуть на территорию Америки э, ее промышленность, обеспечить повышение рабочих мест, он в этом видит возможность выхода из буржуазного кризиса. Но с этим не согласны демократы и большинство промышленников. Ведь это же надо будет и за большую платить, и налоги. Как же так? Не пойдет. А демократы хотят, нам не нужна промышленность. Зачем? У нас есть армия, авиация, флот и так далее и тому подобное. Мы заставим кто не хочет нам, как говорится, поставлять необходимые предметы потребления, мы их заставим поставлять. Ведь парадокс ситуации. Вот мы уже с вами говорили о ВВП. По ВВП Америка первая в мире. То есть по уровню продаж. А по приготовлению валового национального продукта предпоследний, ниже них только Сомали. И вот представьте себе, что будет разрушена система СМИХ. Что доллар откажется принимать как мировую э, резервную валюту? Что тогда? Что останется Америкой? Голод. Междуусобные драки всех против всех. И вот здесь как раз два подхода. Трамп, как я так думаю, я, конечно, не могу зависеть в голову, понимает эту опасность. И решает вопросы, опять же, того же самого изоляционизма. То есть свою американскую промышленность, чтобы она обеспечивала Америку внутренним национальным продуктом. А демократы этого не хотят. Но они сегодня не могут выдвинуть кандидата, способного победить Трампа на выборах. И даже эти игры вокруг импичмента, они доброго слова не стоят, даже не импичмент. Это обсуждение, возможен импичмент или нет. Они выдвигают Блумберга, который говорит, что нам надо как говорится, восстановить Америку. Репродукшен, да? Вот. Но он старше Трампа на 6 лет. Он, извините меня, непроходной абсолютно кандидат. То есть демократическая партия, партия либеральных глобалистов, столкнулась с серьезным кризисом в Карпо. И не случайно именно в демократической партии Появляются такие люди, как Энни Сандерс или Элизабет То есть люди, которые начинают говорить о неких социалистических тенденциях. А это значит, что в колыбели либерального глобализма зреет нарыв, зреет пузырь, который может ее взорвать. Вот Трамп пытается противостоять возможности этого взрыва. Он неизбежен все равно. Но оттянуть его можно. Теперь же, что касается нормандского формата. Ну, знаете, я вам так скажу. Нормандский формат, несмотря на все желания э господина э Зеленского, он ведь только об одном, о Минских соглашениях. Он туда пытается при притянуть и Крым, и, э значит, и там и корабли, и так далее. Чё, и Керченский четко не пытается. Но ясно, понятно одно что мы уже с вами говорили о том, и уже это звучит и на многих передачах, что поставлена задача создания некой федерации из России, Белоруссии, Малороссии, ну, пока не говорят о э, северо-западном Казахстане. Но это неизбежно возникнет этот вопрос. Ведь, с одной стороны, это решение проблемы баз, которые окружают Россию, а с другой стороны, возможность ВВП остаться в реальной политике, стать президентом другого государства. И вот под него как раз, я думаю, и будет переписана Конституция. И вряд ли сохранятся посты президента России, Беларуси, Украины и кого? Угодно. Вряд ли. Будет президент некого нового образования. Посмотрим. Но я тенденцию эту вижу. Поэтому и разговоры о служении. Чему, правда, непонятно, но тем не менее. Марк Анатольевич, ну, Путина не просто так же и очень уверенно тоже агентство Bloomberg, принадлежащее Блумбергу, обвиняет в том, что Путин собирает советские земли. Советский Союз или Российская империя, кому как больше нравится, собирается под крылом двуглавого орла, либо под серпом и молотом. Тоже как кому нравится. Но действительно процесс восстановления, возвращения большой страны, он запущен. И э, э, как бы ругать за это нашего президента совершенно не хочется. Тем более, что возраст его за, значительно меньше, чем у э, Трампа сегодняшнего. Да. Вы знаете, когда-то Отто Бисмарк фон Шенгаузен, когда был устранен Викторием вторым от обязанности германской империи Написал нечто вроде завещания, где предостерегал Вильгельма II от войны с Россией. Он писал так, что никакое разграничение международными трактатами не приведет к расчленению русских. Они соединятся между собой, как капельки, разрезанные ножом ртуки это говорит неурушимое государство русской нации, сильное своим пространством, своим климатом и ограниченностью потребностей. Вот тогда люди действительно ради государства могли идти намного. Сейчас нет. Буржуазная власть в Российской Федерации, начиная с Евины 80-х годов всячески разлагала людей и говорила им, патриотизм ⁇ это последнее прибежище негодяя. Главное чтобы ты карман успешно набил. Она продолжает это делать. И поэтому я боюсь, если есть у Путина благие намерения, то они мало осуществили. Ну, давайте вернемся к нормандскому формату. Зритель писал, я просто уже далеко ушел этот вопрос, по поводу судьбы Донбасса. Вот, я не о стратегии, а дальних вот этих Малороссиях, состав большой Российской Федерации. Я о том, что ждет Донбасс в ближайшем будущем, просто потому, что Зеленский приедет без программы. Ему, по идее, Путин будет предлагать что-то одно или жестко требовать выполнения Минска. А француз и немка будут сидеть, лупать глазами и говорить, мы за все хорошее, против всего плохого, Ошибается. хорошая это Украина. Ошибаетесь. Вот что касается Макрона, вы поймите правильно. Макрон сейчас пытается вывести себя как некого лидера Европы, нового. Ну, Меркель-то уходит. И вряд ли Германия выдвинет а, какого-то серьезного лидера. Ну, извините меня, не гинеколога, ушел а фон или и не эту дамочку, которая там ныне министр обороны. А значит, Макрону как жизнь необходима серьезная, налаженная работа с Россией. То есть поставка всего необходимого для Франции из России. Извините меня, больно ударило по экономике Франции э, эта сорвавшаяся поставка двух вертолетоносцев. Франция не такая богатая страна, как кажется, но это единственная из европейских континентальных держав, которая обладает ядерным оружием. То есть, она сможет в принципе любую европейскую мелочь заставить действовать так, как нужно Франция. С другой стороны, Меркель, Германия. Германия очень сильно завязана на Северный поток-2. Почему? Потому что под напором зеленая Германия вынуждена была отказаться от ядерной энергетики. А значит, ей нужно теплоэлектроцентрали, чтобы... Получать свет, получать тепло для жителей Германии. Ведь бюргеры не потерпят, если у них в квартире будет темно или холодно. А значит, как решать вопрос? Опять-таки через Россию. И к тому же Германия становится единственным газовым хабом Европы. Я не беру, как говорится, учет вот этот кусочек по австрийской территории до Бомгарта, но он ничего не решает в конечном итоге. С другой стороны, на Францию и Германию очень сильно таможенными тарифами дает Америка. И они там, с одной говорю, а с другой стороны, та же Америка на, накладывает санкции, если они будут торговать с Ираном. То есть она лишает базы экономической, собственно говоря, Европы. И вот здесь сейчас, для того, чтобы получить дружбу с Россией, они молчать не будут. Может, кто-то и забыл, но именно Оланд и Меркель проявили инициативу в Минских соглашениях вторых. Потому что тогда уже было ясно, что после взятия Дебальцева открыт прямой дорогой на Харьков и на Киев. И что неизбежно, если бы не остановили ЛДНР, был взят бы и Мариуполь. Что осталось бы? Украины. Вот тогда Оланд и Меркель кинулись спасать Украину. Сначала в Киев, потом из Киева в Москву. Уговорить Путина. Уговорили. Но теперь э, стоит жесткое условие. Ведь, по сути дела, что есть нормандский формат? Это Россия, Германия и Франция как гаранты этих соглашений. С другой стороны, как сторона то есть Украина, которая эти соглашения не выполняет. Человек становится перед своими судьями. И, извините меня, откажутся от роли судей Германии и Франции? Не думаю. Им Украина больше не нужна. Ведь они рассчитывали, помогая, как говорится, Украине, найти сбыт для своей продукции. А, извините меня, народ там нищий. За 6 лет страну обобрали полностью. Ну, сейчас, значит, речь о продаже земли. Но там выступают более серьезные игроки, чем немцы и э, французы. Там столкнулись американцы и китайцы. И кто из них победит? Кто предложит лучшие условия? Таких денег нет ни у Франции, ни у Германии. Поэтому вопрос как раз состоит в том, что сейчас будет, э, как говорится, принято решение, на мой взгляд, о принуждении Украины к миру. И кто на это не согласится, это будет Путин. Потому что, это что это, речь, это, это, имплементация это. Минских соглашений и так уничтожает Украину, как единую сторону. Зачем ему это? Подождите, дайте разобраться. То есть э, Россия настаивает на выполнении Украины Минских соглашений она от она... и до. Но если Украина их выполнит, то она перестанет быть той Украиной, которую мы пока еще видим. Э, да и, вообще и, она вообще быть Украиной. Да. Она исчезнет она... с политической карты. На месте Украины будет Одесская народная республика, Харковская, Николаевская, Львовская, Тернопольская, какая угодно. Это как кубик Рубика пересоберется. Да. То есть, и вот здесь уже каждая из этих республик будет решать для себя. Точнее, не она будет решать, а будут решать те, кому это, это нужно. Потому что четыре западные области это будет ä, предмет ä, спора между Польшей, ä, значит, Чехией и Румынией, Венгрией и Румынии виноват. А Польша, возможно, захочет и Ровенскую, кто знает. А с другой стороны, русские территории на Украине, они к полякам не пойдут, и к румынам, и к немцам не пойдут. Они пойдут к России. Понимаете, в чем дело? То есть, зачем, как говорится, принуждать к миру, если же принуть к выполнению соответствующих минских соглашений? Для Германии и Франции было бы очень выгодно в политическом плане, если бы Россия взялась бы за принуждение Украины к миру. Причем, вы обратите внимание, что самое смешное, ведь все эти попытки верхнего, так сказать, руководства Украины нивелируются самыми разными проявлениями бандитизма на улицах. А кто подкармливает этих людей? И Штаты, и Германия, и Франция. Все для того, чтобы в войне столкнуть Россию и Украину. Вырыть кровавый ровно. Ну, не знаю, пойдет на это Путин. Думаю, что нет. Потому что выполнение Минских соглашений и так дает возможность решить этот вопрос кардинально. Марк Анатольевич, я вот, э, пока вы говорили, задумался, а что если вот на Украине сейчас провести даже не референдум, а такой серьезный э, по э, областям социальный опрос? Ну, вокруг Украины же другие государства, и вот в каждой области дать э, такой бланк этого референдума. Э, к какой э, стране э, вашу область лучше присоединить в случае распада Украины? Ну, и перечислить Румыния, э, Венгрия, Чехия, Польша, Белоруссия и Россия. И интересно было бы посмотреть по областям, куда народ ломанется. Вы э, знаете, вы какие... Знаете. скажет Юго-Восток Украины. Мы хотели бы присоединиться к Советскому Союзу. Потому что они прекрасно для них. Нет разницы, украинские капиталисты их грабят или русские. Все равно будут грабить. И они это, по-моему, уже понимают. Я тут недавно разговаривал с одним товарищем. Он говорит, в нашей деревне все ребята согласны на то, чтобы опять создать колхоз. Не нужна нам эта частная собственность, не нужно нам ничего. Над нами так издевается, что дальше И я думаю, что это общее настроение. Вот почему и дрожит Буржуазия, и российская, и украинская. Потому что тем людям, которые живут на территории Советского Союза, есть чем сравнить. Кто-то говорит бывший. Нет. Бывшим становится тогда, когда о нем умирает память. А пока память жива, он существует. Марк Анатольевич, вы знаете, кстати, прочитал недавно, совсем один человек пишет, вы не смотрите на стариков, которые жили в Советском Союзе и помнят. Для них это э, их прошлое со всеми плюсами и минусами. Вы, говорит, смотрите на молодежь, которая родилась в 95-м, 2005 -м году, э, вот те, кто сейчас родится, для них Советский Союз, это как что-то такое... Золотое, светлое, прекрасное В далеком прошлом э, О чем люди могли только мечтать И вот бойтесь этих молодых Ведь они-то пойдут и создадут Этот Советский Союз, но уже По-новому, в новых реалиях А вот мы, старики, которые Жили в том Советском Союзе у нас, Мы тогда профукали Союз И у нас сейчас может ничего не получиться Ни у Платошкиных с их новыми социализмами Ни у Зюгановых Ни у Соркина с Веселовским А вот молодежь, для которой это это будет э, путеводная звезда. Вот они и смогут создать Советский Союз новый. Понимаете, в чем дело? Я думаю, что у Соркина как раз получится. Потому что я как раз разговариваю с молодежью. И я не рассказываю им сказок. Я говорю о том, кто их враг, и а что с ним надо делать. А платошки на и же с ними, это отряды буржуазии, которые озабочены только одним. Под любым соусом сохранить э, буржуазные строй буржуазную формацию. Поэтому они виляют, говорят, а мне крутиться нечего, мне бояться-то нечего. Я прямо говорю. Или наша страна будет социалистической, или ее не будет. Поэтому мы должны бороться как раз за ликвидацию буржуазно-общественно-экономической формации. За то, чтобы отобрать власти собственность у класса буржуазии. За то, чтобы сделать Новое, пролетарское, социалистическое государство. Учтя те ошибки и те преступления, которые появились после смерти стали Марк Анатольевич, давайте чуть сменим тему, точнее не чуть, а радикально. Хаос в мире, который происходит, тащи американцы научились делать управляемые. Революции, цветные революции, арабские весны и все остальное. А вот то, что сейчас происходит, это управляемый хаос американцами. Латинская Америка пылает, даже Колумбия запылала, не говоря уже про Боливию. В Гонконге Анна. сумасшедший дом творится. Вот как вы считаете, американцы четко управляют или они уже сами не понимают? как это у них здорово получается и что с этим дальше делать они не могут управлять. они находятся в общем кризисе капитализма они не могут предложить этим странам привлекательных людей они не могут предложить благоденствие для всех и это становится понятно тем людям которые в этих странах живут тем трудящимся понимаете в чем дело Технология цветных революций – вещь, конечно, отработана. Но она бесполезна для той страны, где люди поняли суть этих революций. Где они понимают, что это всего лишь на замена шилона, как правило. Что эта цветная революция только для того, чтобы глобалистическая буржуазия грабила их страны. Лишила их государственности и спокойно грабила под этим предмогом. И вот здесь вы же видите, как идут эти процессы назад. В Ливии тот же самый маршал, да? в Египте, в Сирии, в Венесуэле. И ничего не смогли сделать с я вас уверяю, что и события, собственно говоря, и в Эквадоре, и в Колумбии. Вы обратите внимание, Моралес в Мексике, а там уже начались выступления в защиту Моралиса, его поддержку. Моралиса свергла армию. Посудило высшее армейское руководство. Но, когда люди разобрали, что происходит, они начали против этого борьбу. И это процесс неизбежный. Можно купить отдельно взятых генералов, но ни одна армия в мире не может одержать победу над вооруженным народом. Практика это показала. Марк Анатольевич, ну а если людям не дать вот ту самую верную идею, если им не показать э, путь, куда идти, как они будут тыркаться, делать революцию, контрреволюцию, революцию, на нее контрреволюцию, и так это же как белка в колесе, они крутятся. Капитализм дошел до точки. Э, Советский Союз э, э, само распустился, к огромному нашему сожалению, не э, сумев себя реанимировать, перезапуститься. Э, и вот что сейчас делать этим товарищам, которые хотят, но не знают как? А вот для этого я и работаю, например, я. Я им объясняю постоянно, кто их враг и что с ним надо делать. Не Майданы, не разбитые витрины, не перевернутые подожженные автомобили, как развлекаются желтые жилеты во Франции. А понимать, где... Основная точка приложения сил. Где возможность? И этот вопрос можно решить только через всеобщую политическую стачку, как первое проявление диктатуры пролетариата. А дальше посмотрим. Все зависит от того, какое оружие против пролетариата применит буржуазия. Ответ будет абсолютно адекватный. То есть это глобальная проблема всего человечества и вот тот экономический кризис, который сейчас накрывает нас как цунами, он накрывает весь мир. И э, к этому надо быть готовым и власти и правительства. Помните фильм, по-моему, «2012», да? когда они говорят, давайте спасем хоть часть человечества, мы будем готовы. Вот эти вот корабли такие, капсулы закрытые, там вот те страны, те, те, те, самых лучших представителей, спасем их. Новые-новые Ноевы новые, новые, новые Ковчеги. Вот что-то похожее сейчас. Сейчас каждая страна делает свой золотой запас, еще какой-то запас. А как спастись, сохраниться в мире, в котором сами же социальные ученые не выработали, как дальше строить эту жизнь? Бедная Грета Тунберг обсасывает свои хвостики на голове. Истерика у ребенка, а мир-то катится в катастрофу. Понимаете, Сергей, есть старая хорошая русская поговорка. На чьей телеге едешь, то вот песенку и, и бой. Все эти ученые отрабатывают деньги, которые им платит буржуазия. Им поставлена задача, буржуазию сохранить. И они делают все, чтобы это сделать. Причем, применяя самые разнообразные науко-такие, уже извините, затологиобразные термины, любыми путями запутать эту проблему, затяните ее, любыми путями вывести из-под э, э, обсуждения. Вопрос классовой борьбы, которую сегодня ведет против трудящихся буржуазии. Не дать, не допустить трудящихся до классовой борьбы. Ведь, извините меня, великого полководца можно победить только одним. Не допустить его до поля боя. И вот сейчас вся эта буржуазная наука делает именно это, пытаясь не допустить трудящихся до поля боя, до классовой борьбы. И неважно под каким предлогом. То ли общество всеобщего благоденствия равных возможностей, то ли корпоративное государство, то ли служение, как угодно, но не допустить. То ли различные мистические бредни, о а каком-то там коде, а, будем говорить, э, мистическом значении русского народа, то ли о выводе людей, каждого отдельно взятого из инферна, можно сколько угодно это болтать. Толку от этого не будет. Марк Анатольевич, Эдуард Краснов говорит, никакой стачки не будет, люди просто побоятся потерять работу. Я вот э, смотрю на Украину сегодняшнюю и вижу, что народ, который был, мог бы просто мирно подняться, да, э, без оружия, без э, сопротивления, просто выйти на улицы, э, их же миллионы и миллионы недовольных, которых бы никто не посмел тронуть, но люди боятся потерять то немногое, что у них осталось. И работу, и хозяина, и, я не знаю, ну вот э, флаг, гимн, герб вот этот желтоблокитный. А если не будет работать? Я как-то вам говорил, что такое революционная ситуация с точки зрения женщин. Не говорил? Вот. Значит, э, когда жена говорит мужу, куда ты лезешь на улицу, слышишь, там стреляют? Значит, революционной ситуации нет. А когда жена говорит может, что ты сидишь дома, слышишь, на улице стреляют, а у нас дети голодные, иди. Вот тогда наступает революционная ситуация. И рассказывает о том, вот побояться, не побояться. Потому что как раз, будем говорить так, существует коммунистическая идея, коммунистическая идеология, которая разъясняет людям, кто враг. И показывает, что как говорится, надо делать. И поверьте мне, ни одно средство массовой информации в мире, и дальше собрать все вместе, не переключит одного пустого холодильника. Не будет этого. И вот как раз о том и речь, что сейчас именно в стачном движении надо во главу ставить политические требования, создавать систему пролетарской солидарности, объединять, как говорится, различные стачные организации по всей стране, создавать центральные забастовочные комитеты и так далее и тому подобное. Это уже понятно. Эта ситуация ясна. И вот здесь, как говорится, опять-таки мы приходим к тому моменту, когда холодильник окончательно опустеет. Вы понимаете, вот на сегодняшний день в Российской Федерации Выдано кредитов потребительских на 15 триллионов рублей. Ясно, что подавляющая часть населения эти кредиты вернуть не сможет. И банки, которые выдали им кредиты, особенно если это микрофинансовые или, проще говоря, расставщические учреждения, будут людей из квартиры выбрасывать. Они держат для этого специальных, хорошо а так накачанных ребят. Понимаете, в чем дело? И вот тогда наступает именно этот момент. Когда нет работы, нет еды. А дети вот они. Голодные дети, которые есть, просят. И что-то до папе делать. А то мы ищем. А рассуждений не будет, побояться, это знаете ли, это этим россказням лет так примерно 120. Это, да ну как, как? Рабочие, да вы что, да они озабочены там только куском хлеба. Эти разговоры моментально перечеркнуло событие под названием «Обуховская оборона». 1901 год. Еще ни коммунизм, никого не, А они уже пошли на бой. Вот о чем идет речь. <связать> да, мир стоит на... Э рубеже чего-то неизведанного непонятного и честно говоря одним страшно другие с нетерпением сучат ножками и говорят давай быстрее бы уже это наступило надоело ожидание этого всего а народ некоторые говорит слушайте а вдруг начнется большая мировая термоядерная война вдруг эти люди которые не знают что такое война рискнут думая что а как-нибудь выживем, что-нибудь случится. Вот насколько вы опасаетесь того, что те самые буржуины, понимая, что им кирдык в той же Америке, например, нажмут на ядерную кнопку и запустят процесс термоядерной войны хотя бы в Европе, а мы ответим по Америке? Видите ли, в чем дело? Такая опасность, безусловно, есть. Но я бы минимизировал ее. Дело-то в том, что, по сути дела, умирать-то никому не хочется. Здесь ведь вопрос в том, вот, например, на том же съезде трудовой России ВВП заявил, что в марте месяца мы опубликуем новую военную доктрину. Багдасаров там присутствовал, докладывал, частично открыл. Это, возможно, будет записано в ней, э, превентивный удар по тем странам, которые собираются, как говорится, выстраивать все базы на ну, конечно, это вопрос в основном Прибалтики и, возможно, об Украине. С другой стороны, Путин заявляет, что в следующем году введенный в строй новые системы, будем говорить, вооружения, полностью ликвидирует возможности противоракетной обороны любого потенциального партия. Понимаете, в чем дело? И вот здесь как раз стоит вопрос. А трудящие из всего мира понимают, наемные работники, что без них ни одной войны начать нельзя. Что они могут перекрыть любую возможность нанесения такого удара. Например, отключением электроэнергии. Или внесением белого шума в систему управления. Вот о чем идет речь. И вот здесь как раз и состоит задача будущего борьбы трудящихся за свое э, государство, за социализм, за создание условий перехода от э, капитализма к коммунизму. Ведь социализм – это переходный период. Он не строится, он продолжается, продолжается актом отмены частной собственности за средства производства. И дальше идет строительство коммунистического общества. И вот как раз главным там является воспитание нового поколения с категорическим императивом. Общественное благо выше личных интересов. Да, вот ради этого стоит жизнь, и жить и бороться, чтобы воспитать таких детей и внуков. Ну, пока не очень получается, пока наш федеральный Это невозможно. Наши федеральные телеканалы учат и обучают молодежь совершенно другим вещам. Я Ветлицкую посмотрел у Малахова, изумился, ну и много чего остального прочего. Но об этом может быть в следующий раз. Марк Анатольевич, время, к сожалению, подошло к концу нашего сегодняшнего разговора. Очень интересно было вас послушать. Много комментариев, зрители спорят между собой, не только задают вопросы. Так что до скорой встречи, всего самого доброго. Я хотел только одно сказать, Сергей, уже извините. Товарищи, если у вас есть вопросы ко мне, шлите их на почту Информагентства Ледокол. Я обязательно в передаче на все ваши вопросы отвечу. Причем предельно ясно, простыми словами, не вешая лапшина уже. Информагентство Ледокол. Посылайте туда свои вопросы, на почту, и я вам отвечу. Спасибо вам, Марк Анатольевич, спасибо вам, дорогие друзья, за внимание, информагентство «Ледокол», отправляйте вопросы туда, Марк Анатольевич всем ответит, и э, будет понятно, что, э, если вдруг что-то было непонятно в нашем эфире. Всего вам самого доброго, до свидания, увидимся. До свидания. Сегодня я планировал провести что наш но как так.